Уважаемые слушатели Академии СПА, коллеги, мы продолжаем разговор о ресурсных числах и ресурсных состояниях. Сегодня мы поговорим о единичке. С точки зрения психосоматики, единица отвечает за характер и силу воли. И действительно, наши амбиции, здоровый эгоизм, стремление к лучшему – это все цифра в ресурсном состоянии, единичка как целое число, ну и что-то после запятой. Те цифры, которые после запятой усиливают именно это значение с точки зрения психологии этой цифры. И уныние, и состояние депрессии, а также нежелание что-либо делать, и проблемы с мочевой делительностью – это тоже часть ресурсного числа 1. И у нас здесь могут быть у людей у которых ресурсное число 1, могут быть проблемы со слухом и проблемы с костной структурой. Конечно, без пиявок и рефлексологических действий очень сложно обойтись, но и дыхательными упражнениями тоже пренебрегать нельзя, потому что чем больше комплекс мы охватываем восстановительных процедур, тем быстрее мы достигаем нормализации и гармонизации нашего организма. Уважаемые слушатели! Академии СПА. Сегодня я вам расскажу о правилах, которые необходимо применять при звуковом цигуне. Первое и самое главное правило это выучить положение расслабленная стойка. Делается следующим образом. Ножки чуть подсорнуты в коленях, спинка прямая. И сквозь темечко, как будто проходит светлый луч, упирающийся в линию, соединяющую центры пяток. Правая рука у женщин, левая рука у мужчин находится чуть ниже линии среднего донтянь. И на вдохе мы должны опустить визуализируемое облачко нашего вдоха в живот. Это называется абдомиальное дыхание. Вдох через нос. Вдохнули. Через рот выдохнули. Это упражнение нужно делать не меньше трех раз. Это нормализует давление, нормализует состояние покоя и эмоционального равновесия. Это нужно нам для того, чтобы далее делать упражнения дыхательные, направленные на то или иное заболевание, для того, чтобы восстановить свой собственный организм. Итак, это первое упражнение, которое мы делаем и учимся правильно дышать. И следующее упражнение для цифры 1 на восстановление ауры. Делайте следующим образом. Разворачиваем отсюда ручки. Ну, соответственно, у женщин будет сверху правая рука, у мужчин – левая. Поднимаемся до среднего донтянь, разворачиваем руки к потолку. Все очень напряжено. Внимательно смотрим на руки и с усилием разводим в стороны на выдохе. Выдох через рот и с усилием. До конца выдыхаем вниз. Это упражнение нужно делать не меньше 10 раз. Таким образом мы восстановим собственное энергетическое состояние и свой собственный эмоциональный фон. Главное, что все упражнения делаются на вдохе, и выдохи, не торопясь, с усилием во всем организме. То есть мы должны чувствовать, что энергия движется внутри нас. Само по себе упражнение очень несложное, но оно очень эффективное. В следующий раз, когда мы перейдем к цифре 2, я вам покажу... Спасибо. Я вам покажу то, каким образом можно снизить вес, используя только дыхательные упражнения. У кого в ресурсном состоянии есть единичка, необходимо выпивать подсоленного водного вкусного раствора 30 грамм на килограмм веса в течение дня. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. С вами была Конькова Алла Сергеевна.